Что? У меня все-таки все равно 10 минут записывать. Он к тебе, он к тебе! А -а -а. Даник, у меня все равно 10 минут записывать. Че? Не знаю, я сделал так, чтобы оно записывал много, но все равно мало Вот 9 часов даже записывать должно. Ты идешь? Иду, я иду. Пошли прямо по дорожке, сломаем себе ножку. Пошли. Черт возьми. Альфмал. Даро, челик нашел. кто ид ⁇ т. Сладка, ты си нахер. Сладка, я посылался сейчас. Чай с пистолета, помню. Нацелиться надо. Ах, <их> <два>. ну, <много>. <Иди> на <хер>. Еще... я. нахер. Еще по метке, хоть с ⁇ попадешь. Я знаю твою <сORTS> меткость. <сORTS> Чувак. Я топор просрал. Я его нечаянно по пути выкинул. Убил? Пойду пока сундук клутану. Да ты идиот! Чай, без архэп. Убили? О, а твой. Мой топорик. Да! Меня Гой хотят топорик. убить. Топорик Меня убить хотят! Помоги. Иди сюда! Да не могу тут! Офигеть! Что там? Сурмял рюкзак! Да Ник, ну пожалуйста, помоги мне! Пятик! Да иди туда нахер! Я иду! Брат! Ты где? Я его рукой пытаюсь убить! Иди сюда! Иди сюда, кто-то нападет мой брат, я убью его! Я его рукой пытаюсь надо ловить. Щас пистолета пальну. Не. не надо. Ааа! Куда он решил? Ну что, где мой топор? Где мой топор? Дай мой топор. Смотри, стоит там. Суррел бэкпак, ладно, кликал. О, честь пак. А у меня суррел пак. Пошли. У тебя чуть-чуть больше места. У кого больше места? Место. У кого? У меня. На одну строчку жалко Но эта строчка может что из жизни? Эта строчка может дать тебе побольше жертвового Корпус машины и инструмент. Я знаю, я не брал. Здесь тоже корпус машины и сиденья. А, я застрял. Сиденье брать или нафиг его? Ну нафиг его. Да дарик, ты... выпусти меня. Где? А, Где? все, я вышел все. -таки. А теперь дай мне пожрать. Это ты, надеюсь, да? Дай пожрать. У тебя еда, да? У меня 1800 хп. Тебя колу или что ты Ой, крути меня. Ой, крути. ла ла ла Иди сюда, О, давай на ту ферму. Кстати, не смотри. Я когда один здесь бегал, да? Смотри. Бегут по этому полю. С, может, зомби и 10 каких собрал вчера. <с Чисто <с такой. такой. Пытаюсь тихо идти. Да, да. здесь нафиг я уже зомби подхватил. Такой поворот. Чего? за там зомби стоит. Парень, парень. А. Меня убить хотят. Это. Ты где? Я захвил с томик от зомби. Ну, О, колку. И сардины. Ну охереть теперь, дай мне пожрать. А там у нас что? Фляжка с водой, хорош. Вот тут че это костерчик. О, костер. Что погреемся? Давай рассказывай страшный. Сейчас портал... все будет. Сейчас <laughs> все будет. Ты дебил? Я думал ты я думал ты костер распалишь снова. Как? Ладно, пошли искать зажигалку. Сейчас, да, я его согрею, разпалюсь. Э, удет меня. Нафиг. Пошли, пошли, пошли, пошли. Куда на этот раз повернем? Пошли прямо. Вот так вот. Не, так давай вот... туда, давай туда, Даник. Мы там были уже. Uh, я там был. Мы там были. Пойдем обследуем все Я ушел Пойду в воду в ту сторону. Ну ладно. Я с тобой, если я тебя найду. Куку. -ку. О! Дождь прекратился, хорош. Круто. Okay. Я первее! <свят> Питер, ань, сюда я хочу тебя убить! Козел. Зомби. Мы подхватили зомби. Не Спасибо, Даник. что? Ну их много как-то. Я чуть тебя не ударил. Ты меня ударил, дебил. Окей, ладно, значит, еды, пепси и еды и пепси. пепси и еды. Пепси и еды. <coughs> пепси самые главные. Пошли. Пошли по полешку, по полешку. Слушай, местные знакомые вообще. Да ешь. О, все, я живой. Я мы на разных текстурах. О -о -о -о. Свои текстуры страшнее, да? Намного. Ну как сказать, страшнее, не более такие крутые. Мы куда-то не туда идем. Меня просто крутит. Не пойдем на поле, по поле. У меня очень я тоже мало хп, мне бы еды тоже. А сколько у, тебя у меня у... 370. У... Нача, Орлока. Да. Теперь у тебя 6000 по где-то. 570. Могу выпить еще вот это вот Soda Smash будет еще больше. Ты где? Тут я. Туда бежит. Меня крутит вообще-то, я не вижу. Ну ладно. Смотри, прикол. Что мне на единицу, что на двойку, что на тройку. Это контра. Поэтому пошли туда. Ты идешь? Стой. Две, одна. Все, пошли. Нет. Что, перестал косить? Мне кажется, я здесь был. Мне кажется, ты убежал. Брат, брат, брат. Брат, брат. Брат! Брат, Я чуть тебе не не ударил <свят> в голову. И как это бы выглядело так в голову? Хоп и топор. Снег? Снег? Снег. Да, мать его снег. Патафак. Это, это, это снег. Бывает, лайм шли. <смех> <смех> О! Что? Что там? О, зомби. Там город? А. Фигаси. Пусто. Херня. фляга, чернила. Херня. Смешитель. Ай, блин. Как тоже застреваешь на... Mm -hmm. Что за... Эм, Даник? А. Квата. Ау. Ау. Мне кажется, ли мы на вар зону пришли опять? Ну, Нет... на зоне, где большинство игроков спамятся. Um... Мы реально сюда пришли. Что тут? Это зона, где спамнится много людей. Почему-то. У тебя здесь спамятся раз 10 А я тоже. но почему там делают такой биом страшный? Я не понял. <olive oil> <Não>. Это личный биом. Блин, как я давно не ходил море? А, а, я не. а я уже не а, знаю. 10 а я десятый раз. Вода устанавливает кровь. Нифига. Пока неудачник. Ш куда мы приплывм в конце концов? Не знаю, ну просто пока. Ты понимаешь, они могут задохнуться под этой водой. Mm. Ты меня видишь? Mm -hmm. А так. Mm -hmm. Ah! ah.